Привет! Это как обычный Антон. Гонки – это часть жизни каждого автолюбителя, без которой просто не обойтись. Кто-то ездит на реальные треки с целью получить заряд адреналина, а кто-то строит для этого дела игрушечные машинки, способные удивлять на таком же игрушечном треке. Как вы поняли по названию, именно об этом сегодня и пойдет речь. Ну а перед началом ролика поставьте ему лайк, подпишитесь на канал и прожмите колокольчик, так вы никогда ничего не пропустите. Сделали? Отлично! Ах да, еще у нас в конце видео конкурс на 1000 рублей. Ну а теперь поехали! Toyota Mark II. Это по-настоящему легендарная тачка, которая хоть и выпускалась по 2004 год, но она и сегодня пользуется огромной популярностью. Моделька, которую вы сейчас видите на ролике, сделана исключительно под дрифт. Для этого ей поменяли наклон дисков, установили высокий и мощный спойлер, максимально облегчили общий вес, хоть тачка является игрушечной. А что из этого получилось, можете увидеть сами. Получилась очень крутая, яркая машинка, которая приковывает внимание всех участников этих соревнований. Небось даже противники этого Марка второго захотели себе какую-нибудь подобную тачелу. Однако не только же на дрифт-тачках гонять и устраивать потрясающее шоу, верно? Есть также и авантюристы, способные превратить самый обыкновенный джип в потрясающую гонку, способную дать жару всем и каждому. Эта машинка имеет довольно яркий окрас. Прикольное дополнение в лице подружки-водителя, выглядывающей из окна. Какую-то супер странную, но по всей видимости эффективную систему спереди. Кстати, есть среди зрителей те, кто шарит за эту систему. В чем суть таких высоких передних колес? Это реально имеет какой-то смысл или сделано чисто ради прикола? Напишите, что думаете в комментариях. А это очень прикольный Lexus, тачка, которая вроде как используется для повышенного комфорта. Но ребята предпочитают гонять на ней по трассе, похлеще, чем на дрифт-тачках и показывать невероятные виражи на огромных скоростях. Внешне Lexus не особо примечателен. Машина как машина, но, по всей видимости, авторы проекта решили сделать ее именно такой. Непримечательный, но с удивительной начинкой, позволяющей топово передвигаться как по ровным дорогам, так и по слегка извилистым, с ямками. Напишите в комментариях, как вам такая идея? Нравится ли эта машина и стоит ли она нескольких месяцев работы, потраченных на проект? Будет интересно почитать, что вы думаете. На очереди у нас Тойота. Но ну, куда же без еще одной не менее крутой тачки? К слову, а напишите-ка в комментах, что это за модель. Проверим, сколько среди вас знатоков машин. Что по ней говорить, я особо даже и не знаю. Машинка как машинка, сделана по-хорошему, качественно. Внутри есть прикольный чубрик, который может поворачивать головой, это делает игрушку более живой что ли. Детализация тоже на уровне, такое ощущение, что машинка выполнена в 4К качестве, даже краска какая-то особенная. Ну или мне все это кажется. В то время как некоторые люди обожают реставрировать старые тачки, другие осознанно создают раритетные модели. Те самые, которые внутри имеют самую современную начинку, однако внешне являются точными копиями чего-то времен 80-х годов. Не знаю как вам, но мне эта идея нравится. Просто представьте лицо водителя современного Мерседеса, которого обгоняет старенькая фиг вообще пойми что. Эта машинка имеет красивые потертости, как бы это странно не звучало, разные прикольные яркие элементы, ну и конечно же топовую способность дрифтить. Дрифтить так, как разные тачки из магазина не умеют. Вот это я понимаю, трое парней постарались на славу. Огромный им лайк и респект лично от меня. Кто-то пытается опередить своих соперников по соревнованиям, сделав более мощный двигатель у игрушки. Другие предпочитают облегчить корпус машины по максимуму, ну а третий тип людей выбирает добавить два лишних колеса. Хотя как, лишними-то как раз они их совсем не считают. Колеса нужны для дополнительной устойчивости, правда, насколько это круто в случае с дрифтом и гонками, им еще предстоит узнать. Лично мое мнение такое, что 6 колес – это прикольная идея, если машинка делается для комфортной езды. Не зря же те же лимузины такие длинные. Однако для дрифта я бы вообще использовал два колеса, если бы такое было можно. Это и вес сокращает, и как-то пространство для дрифта делает меньше, и соответственно проще. Что думаете? BMW 3 серии в корпусе E30 – это настоящая легенда. Легенда уличных гонок и дрифтов. И хоть выпускали тачку в 90-х годах, она до сих пор пользуется огромным спросом у ценителей раритетных автомобилей. И как можно заметить, у любителей дрифт-гонок на игрушках. Оно и понятно, ведь вся серия этих автомобилей в свое время комплектовалась небывалым ранее набором кузовов и двигателей. Один из них, к слову, вы сейчас видите перед собой. Не знаю, как вам, но мне эта машинка очень зашла. И по звуку езды, и по внешнему виду, и, конечно же, потому, как круто и неповторимо она дрифтит. Это просто жесть. А эта машинка на очень крутом шасси, которая позволяет ей выделывать вот такие вот повороты в разные стороны под неподдающимися объяснению углами. Я говорю про шасси Tamiya TA05 – полноприводное шасси с ременной передачей и шариковыми дифференциалами, разработанная исключительно для гоночных радиоуправляемых машин. Данную модель машины можно тюнинговать, заменяя стандартные части. Этим с удовольствием воспользовались авторы проекта и получили вот такую неповторимую гонку. Прикиньте, иметь такую тачку в реальной жизни. Ставьте лайк, если тоже в таком случае вы бы безумно сильно хотели на ней покататься. Думаю, управление, мягко говоря, было бы необычным. По крайней мере, в третьей части «Форсажа» равных водителю на этом авто точно не было бы. Хотя, погодите, видимо, я слегка поторопился по поводу нет равных. К примеру, вот эта машина, Mazda RX-7, так не думает. Да, пускай она не поворачивает под странным углом, зато вы только зацените ее легкое и непринужденное управление. Эти красивые линии корпуса – яркий, сочный цвет зеленого спелого яблока, элегантный и полезный спойлер, а также множество иных топовых фишек. В общем, машина определенно заслуживает внимания. Ставлю ей огромный лайк. А это какая-то очень красивая и интересная Тойота. Хотя что именно за марка перед нами, я так до конца и не понял. Тем не менее машинка здорово выглядит, круто справляется с поворотами по кругу и издает приятные звуки. Да, хотелось бы посмотреть за ней на куда более серьезной трассе, но по всей видимости пока такое невозможно. Проект лишь тестируется, однако я уверен, что добавь они ей немного скорости и маневренности равных Toyota вообще не будет, особенно среди машинок с такими же относительно крупными габаритами. Раритетные машины – это то, что каждый из нас ежедневно может увидеть в каком-нибудь музее, в какой-нибудь там галерее, однако они совсем не ассоциируются с чем-то быстрым, ловким и крутым. Это более такой старческий вариант для ценителей коллекций, для желающих прокатиться в антуражной атмосфере и так далее и тому подобное. Тем не менее, эта синяя машинка готова доказывать совершенно обратное. Авторы проекта взяли за основу древний корпус, нацепили на него много всяких приколюх и получили вот такое маневренное чудо, на котором так и хочется вдавить в газ и показать, кто здесь папочка дрифта. Внешность обманчива. Такими двумя словами я бы описал этот проект. Думаю, вы уже поняли, почему именно такими. Есть среди любителей гонок и дрифта такая машина, которая до сих пор заставляет дрожать всех противников на треке. Я говорю о Toyota Супре. Правда, рассматривать ее древнюю комплектацию и вид мне как-то пока не под настроение, поэтому я решил удивить вас современной модификацией легендарной тачки. Пятое поколение Supra A90, дробь 91, выпускаемое сейчас, с 2019 года уже мало чем похоже на легендарную Toyota Supra. Построенная БМВ, но настроенная Тойота, а именно лично участвовавшим в разработке президентом компании Акио Тойода, который хотел вернуть автомобилю производительность легендарной А80. Получилось ли это у них? Ну, не совсем. Машина быстрая, безусловно, но не настолько, как раньше. Плюс многие хейтят тачку за внешний вид, а вот мне она нравится точно не меньше. Как ни крути, времена идут, и пора что-то менять, какие бы теплые эмоции и истории вас не связывали. А это еще один представитель Тойота. Вот так вот Марка сделала просто тьму разных топовых тачек для дрифта. На сей раз речь пойдет о Чайзере. Чайзер в сотом кузове – это еще одна из легенд японской автопромышленности. Легендарность сегодняшнего героя настолько велика, что находится примерно на уровне с Тойота Марк 2. Но это и закономерно, так как имели схожие детали и выпускались примерно в одно и то же время. Этот автомобиль имеет большую культовость для любителей тюнинга. Достигалось это за счет агрессивного внешнего вида и хорошей приспособленности двигателей к улучшению. Напишите в комментах, нравится ли вам эта машинка. Или вы хотели бы себе что-то другое, как для пользования в жизни, так и в роли игрушки на пульте управления. На очереди у нас просто легендарнейшая тачка из фильма «Назад в будущее». Говорить о ней уже надоело. Каждый по-любому знает, что это за машина и насколько она крута, а также редка. Поэтому я предлагаю просто-напросто в тишине насладиться этой красавицей и отправиться дальше. А эта дрифт-тачка влюбила меня в себя просто с первого на нее взгляда. Особенно мне понравилось то, как у нее поворачиваются передние колеса, при том, что остальная их часть стоит ровно в статичном положении. Как именно чувакам удалось достичь такого результата, я понятия не имею. Да и не особо-то хочу знать, ведь главное не то, как это делалось, а то, что получилось. Мы ведь не инженеры как-никак, а те, кто на них гоняют, ну или любуются. В остальном же машинка учитывает чисто все пожелания дрифтеров. Много-много разных наклеек, красивые диски, спортивный и внешний вид. В общем, классика. Ой, я знаю! А эта машинка мне сразу же напомнила те самые тачки из игр про гонки, которые даются тебе на первом уровне и в то же время очень хорошо показывают себя на треке. Машина хоть и сделана в черном невзрачном оттенке, но на деле она реально круто себя показывает. Гоняет как следует, дрифтит, стоит на дороге. В общем, просто конфетка, а не машинка. Да еще и внешне к ней вообще никаких нареканий нет. Те, кто думают, что тачки в таком кузове ни на что не способны, вы просто никогда не ездили на подобных гонках. Поверьте, они и чистую спортивную машину обгонят при должном умении водить, и хорошие настройки двигателя с прочими финтифлюшками. Ну а на этом, ребят, я вынужден закончить, а также я не забыл про конкурс на 1000 рублей. Условия все те же. Подписка на канал, лайк и креативные комментарии под видео. И все, ты участвуешь! Ну а в прошлом конкурсе победил Александр Бельцер. Я с тобой свяжусь в течение суток, и ты заберешь приз. Ну а вам, ребят, удачи, и всем пока!